Друзья, всем привет, в этом обзоре сделаем регистрацию на бирже окекс также посмотрим и пробежимся быстренько по самой бирже, да, что она с собой представляет и какие здесь есть возможности. Этот ролик я снимаю потому, что я сам недавно перешел на биржу окекс до этого я всегда был только практически на бирже Binance, я не то что перешел от Binance на OKEX, есть такое понятие как диверсификация там активов, то же самое, я считаю, криптовалюты на бирже. Чтобы не держать на одной бирже, да, все-таки это биржа, все может случиться. Я буду держать где-то плюс-минус пополам еще и на окекс на другой бирже. И плюс не всегда те монеты, которые я вот хочу приобрести, есть на бирже Binance. А они есть на бирже окекс и в обратном порядке, понимаете, да? Таким образом, я нашел себе очередную классную биржу, реально классную. Она э, довольно давно уже на рынке. Она известна. Она одна из топовых. У нее тоже есть огромная ликвидность. И объемы торгов суточные тоже очень большие. У нее на Твиттере, смотрите, полмиллиона практически читателей. На нее подписаны следят за ней все крупнейшие также и биржи, и люди, которые известны в криптосообществе. Поэтому я решил выбрать номер два для себя биржу – это OKEX. И давайте, поехали, начинаем. Итак, кто совсем-совсем только знакомится с криптовалютой, под видео в описании ссылочка, нажимаете и регистрируете, создаете аккаунт. Создать аккаунт здесь очень просто. Вы просто вводите свой email, либо можете использовать телефон. Придумываете пароль, обязательно какой-то надежный, с большими заглавными буквами латинскими. Создаете аккаунт, вам приходит на почту письмо, вы его подтверждаете, активируете. И все, добро пожаловать в OCX. У меня это все создано, я нажимаю ⁇ Войти ⁇ Когда вы нажмете ⁇ Войти ⁇ вам вот так надо будет перетянуть ползунок, попасть в пазл, и вы сразу попадаете на страничку. Окейкс. Сразу, когда вы зарегистрируетесь, я вам рекомендую зайти в мой профиль и здесь в профиле настроить безопасность. Давайте посмотрим, что вам нужно. Ну, я, в принципе, рекомендую обязательно сохранить. Сделать пароль таким, чтобы вот здесь было зеленым, надежным. Мне надо поменять, видите, он не совсем надежный оказывается сделать финансовый пароль поставить, это тот пароль, когда вы будете выводить средства, будет дополнительно еще подтверждать, и вы будете вводить, так как дополнительная безопасность, даже если вам там, взломают через почту, еще как-то э, захотят вывести ваши средства, а у вас будет еще один запрос на финансовый пароль, который знаете только вы, поэтому его рекомендую тоже вставить. Также привязать номер телефона, рекомендую, и установить Google аутентификатор. Но имейте в виду, кто ни разу не пользовался Google аутентификатором, нужно перед тем, как сделать вот этот код, сохранить, скопировать или переписать. Там будет сразу ключ восстановления. То есть не дай бог что-то случится с вашим телефоном, и вы не сможете перенести на другой телефон, ваш Google-аутентификатор утерян, то вы сможете его установить по вот этому самому, который вы пишете кодовый пароль. Да? Иначе говоря, можно вообще потерять доступ к своим средствам. Ну или, как минимум, придется очень долго, скорее всего, с техподдержкой объяснять причину, где ваш делся аутентификатор и чтобы они восстановили вам доступ. Но Google антификатор я вам рекомендую. Это вещь незаменимая, она в криптовалюте просто необходима для дополнительной безопасности. Все, вот по безопасности мы прошлись. Дальше есть проверка личности. Смотрите, когда вы хотите пройти q 2 QS3, это дополнительные там возможности и увеличится лимит суточный на вывод криптовалюты. Я, в принципе, не оперирую такими суммами, там до 100 битков, до 500 биткоинов, чтобы брать и сейчас прям проходить проверку, вот эту кьюз. Для меня всего лишь навсего достаточно почты, номера телефона, имя, там, фамилии, никаких документов, паспортов я не делал и, в принципе, не рекомендую, если вы, в принципе, торгуете и не выводите, я не знаю, там больше биткоина за сутки, поэтому... Но ну, здесь, я думаю, вряд ли вам нужна какая-то дополнительная проверка. Дальше. Сейчас я буду рассказывать то, чем я пользуюсь. Здесь, конечно же, фишек, плюшек всяких очень много. Поэтому я только расскажу, чем я пользуюсь. И считаю, вот для новичка, для среднего уровня их, в принципе, достаточно. Также здесь есть раздел «Вот «Мои комиссии». Чтобы вы понимали, за каждую сделку вы будете ну, платить определенную комиссию. И если вы будете торговать вот там на споте, к примеру, если у вас будет э, лимитный ордер, то вы будете платить, вот, к примеру, с 1000 долларов 8 центов, видите, 0,08%. Если вы будете там по маркету покупать, вы будете платить 1 там, цент. То есть, если вы на 1000 долларов купили, к примеру, биткоина, вы заплатите 1 доллар. Продали биткоин, еще заплатите 1 доллар, чтобы вы понимали, что комиссии здесь есть. Также это касается спотовой торговли, есть еще фьючерсы, дальше мы об этом поговорим, там комиссия будет, видите, поменьше. Есть бессрочные свопы, есть опционы. Но опять же скажу заранее, нас интересует только спот и там слегка объясню, что такое фьючерсы уже в отдельном ролике, который выйдет, как купить и продать криптовалюту. Дальше, что вам нужно знать? Есть раздел «Мои активы». Когда вы на него нажмете, видите, у меня тут на балансе есть 582 доллара. У вас не будет ничего, пока вы не купите, не сделаете какую-то первую покупку или перевод. Вам нужно понять, что здесь есть основной аккаунт и есть торговый. Вот он пишет единый, и это торговый. То есть вот нажимаете основной аккаунт, видите, у меня уже видно 354 в USDT. Если я нажму торговый, у меня будет одна монетка Чья, и это в эквиваленте 227 долларов. Она находится на торговом аккаунте. Если мы нажмем просто обзор, мы будем видеть общий баланс привязан к доллару. Чтобы установить и привязать баланс к доллару, да, нужно найти настройки, зайти будет. Здесь выбрать язык, который вам подходит и здесь местная валюта. То есть вы можете выбрать доллар, там, рубли, которые которой валюте вы хотите, чтобы отображалось. Мне удобно в долларе, поэтому я держу в долларе. Дальше есть здесь раздел финансы который позволяет там фармить, стейкать монеты. Есть анализ, можно смотреть вашего баланса, как он меняется, какая прибыль, какие потери. Есть мои отчеты, то есть можете выставить и посмотреть, что вы совершали здесь, какие покупки, какие ордера там закрывали или выставляли. Ну и мои комиссии мы уже с вами заглядывали. Также есть раздел купить криптовалюту, есть быстрая покупка, есть P2P платформа. Также есть рынки, есть спотовые, фьючерсы, бессрочные сходы, опционы, индекс, окекс, рыночные данные и спреды. И есть финансы, к примеру, такие как пассивный доход. Вы можете выбрать там, криптовалюту и стейкать, отправлять ее на годовой процент. Вот, к примеру, вы можете купить монетки Мина и поставить на стейкинг под 22%. Монетка Флоу под 18%, там ИОСТ. 17, ну и так далее. Вот Polica Dot, смотрите, под 15%. Все это я покажу в следующих видео. Есть Академия раздел. Вы можете нажать на нее. Сразу здесь рекомендую выбрать тоже русский язык. И здесь для новичков, для начинающих можете включить, и оно вам по-русски будет рассказывать. Как купить ваш первый биткоин на платформе? То есть это тоже у них есть, очень удобно, очень хорошо пройтись и поизучать биржу внутри. То есть Академия это классная штука, особенно для новичков. Ну и в разделе разные есть вот то, что мы говорили, майнинг пул, кошелек ихний, так, ОКБ, там у них токен. Также ОКЕксчейн, то есть сама биржа, она еще является ОКЕксчейн, у нее есть свой блокчейн. Есть определенные в разделе награды, есть реферальная программа. Кстати, если вы хотите просто пригласить друга, там копируйте ссылку, отправляйте ему. И вот здесь есть определенные условия, на которых там и вы, и он получит какое-то денежное вознаграждение за первое пользование биржей. То есть это тоже интересный дополнительный заработок для всех. Вот, собственно, и все, друзья. Чтобы видео долго не затягивать, это была там, регистрация и быстренький обзор, что есть на самом бирже, на платформе. Более подробно, как купить, продать и торговать на бирже, я расскажу в следующем видео. Оно будет у меня обязательно на канале и в ссылке в описании под этим видео. Подписывайтесь на YouTube канал. Пишите комментарии, ваши мысли. Я буду рад почитать о этой бирже, как она вам, готовы ли вы также перейти на нее и какую-то часть средств направить сюда, покупать здесь криптовалюту, торговать и продавать на этой бирже. Подписывайтесь на YouTube-канал, а на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.